Россия планирует перестать накапливать бытовой мусор. Соответствующий закон был подписан 31 декабря президентом России Владимиром Путиным. Закон о раздельном сборе мусора устанавливает понятие сборы накопления отходов, а также обязует местную власть регулировать с гражданами расположение мусоросжигательных заводов и сортировочных станций. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской решил стимулировать граждан страны к сортировке мусора. По его словам, нужно заваривать мусоропроводы в многоэтажных домах, а жители домов проверять на законопослушность при помощи камер видеонаблюдения. Я думаю, что ни ничего хорошего нет в политике чисто кнута. Да, то есть это должно быть грамотное, ну, ну как сказать, особенно с российским интернетом, если человек просто что-то составляет, он будет действовать от противного. Начать сортировать мусор – это только половина дела. Чтобы избежать пагубных последствий для окружающей среды, необходимо перерабатывать мусор или сжигать на специальных заводах. Если мусоросжигающий завод построен грамотно по современной технологии, если завод оснащен всеми необходимыми фильтрами, то в этом случае завод... Никакой опасности представлять не будет. Он будет снижать количество отходов, но поскольку в отходах есть органическая часть, ее можно, мое мнение, использовать более полезно, чем сжигать и чем размещать на полигонах. Перейти от обычного накопления к сортировке мусора – очень длительный процесс. Например, в Англии сортировать и перерабатывать мусор начали 200 лет назад. Сергей Донской сказал, что России понадобится гораздо меньше времени – всего 10 лет. За сданную макулатуру давали талончики, на эти талончики можно было пойти и в магазине купить книги какие-то хорошие. Знаете, сколько людей этим занималось? Это вот была грамотно построена политика мотивационная. Сделайте так, и народ будет сортировать. Экологи России всерьез занимаются этой темой. Ученые и студенты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета не исключение. Казанский федеральный университет проводит исследования. У нас есть учебные курсы, которые посвящены переработке отходов в рамках бакалавриата и магистратуры. У нас студенты активно участвуют в проектах, например, «Зеленые вузы России», в частности, по отходам как изменится ситуация с бытовым мусором в России, можно будет увидеть совсем скоро. Олег Кашин, Универньюз.